Многофункциональный детоскоп DMA 9S предназначен для нерушающего контроля полимерных композиционных материалов. Для начала работы необходимо включить прибор с помощью клавиш включения. Вначале рассмотрим импедансный метод контроля. Далее мы выбираем программы, выбираем интересующий наш лифтоскоп. В данном случае это будет импедансный дефектоскоп. Далее нам необходимо выбрать опции и загрузить необходимый для нас датчик. Опции спектр, диапазон. Убеждаемся в том, что выбран необходимый нам преобразователь. В данном случае это преобразователь P108. Загружаем его. Далее мы устанавливаем преобразователь на бездефектный участок нашего опытного образца и нажимаем клавишу без дефект. Прибор подберет оптимальную частоту для этого преобразователя и для образца. Далее мы выходим из меню спектр, проверяем в меню осциллограф оптимальное усиление, чтобы оно было касалось края экрана. Прибор может это сделать сам. Уменьшаем количество периодов, чтобы все влезало в экран скопа. И выходим на главное меню настройки. Здесь нам необходимо центровать маркер. Нажимаем клавишу «Снять зону» и вводим по образцу. Обычными круговыми или поступательными движениями. Но таким образом, чтобы дефект не попадал в эту зону. После этого нажимаем «Очертить зону». Проверяем преобразователь. Видим, что все-таки у нас срабатывает автоматическая сигнализация дефектов. Поэтому зону надо немного расширить с помощью вот этой клавиши. Еще раз проверяем по образцу. И видим, что еще надо ее немножко увеличить. После этого прибор готов к контролю. На этом образце заложены три дефекта разных диаметров, 20, 10 и 5 миллиметров диаметра. Когда мы вводим на образец, на, на образце, на дефект, у нас срабатывает автоматическая сигнализация дефектов. Реданс тут изменился. Вот мы находим еще один дефект. Вот он здесь находится. А, также мы продемонстрируем вам аналогичную настройку для раздельно смещенного преобразователя RS02. Аналогичная настройка для преобразователя RS02. А, разница с поди заключается в том, что RS-преобразователь может находить дефекты на большей глубине, в отличие от пади. Но в, в тоже же очередь чувствительность преобразователя меньше, чем у ПАДИ. Для демонстрации мы возьмем классический образец TS-2, на котором есть выпилы, и на этом образце можно продемонстрировать настройку этого преобразователя. Все еще находимся в меню импедансного гифтоскопа. По аналогии с PADI выбираем спектр, устанавливаем необходимый нам преобразователь, нажимаем кнопку загрузить, Аналогично ставим на бездефектный участок. Нажимаем бездефект. Оптимальная частота для этого образца составляет 35 кГц. Можно также поставить на дефект, тоже нажать кнопку. Прибор сам подберет оптимальную частоту. В данном случае она 42 кГц. Заходим в офциллограф. Проверяем усиление. Нажимаем «Оно недостаточно». Нажимаем «Оптимальное усиление». Точно так же центруем маркер. Проверяем, чтобы когда мы вводим по бездефектному участку, перекрестие не выходило. В данном случае масштаб мелковат. Надо его увеличить. Опять центруем, проверяем. Аналогично нажимаем «Снять зону» вводим по бездефектному. Да. Аналогично преобразователю поди также установим преобразовательный на бездефектный участок. Следим за тем, чтобы при прохождении по, бездефектному, по бездефектной зоне у нас маркер не уходил более чем на 2-3 клетки. Нажимаем на вкусняк центр, Очерчиваем бездефектный участок на комплексной плоскости. Нажимаем «Очертить зону» и увеличиваем аналогично поди до тех пор, пока у нас... Маркер не будет выходить на без дефект Настройка завершена. Выводим на дефект. Маркер уходит. И доходим так до дефекта глубиной 4 мм. Можно попробовать дальше. Дефект глубиной 5 мм. Точно так же фиксируется. Дефект глубиной 6 мм. Тоже фиксируется. То есть глубина поиска дефектов на образцы на преобразователе RS2 намного выше, чем на P1. А, прибор DM9S позволяет проводить контроль с помощью свободных колебаний, так называемых ударных гиперскопов. Заходим в программу, выбираем «Ударный дископ» и выходим в основное меню «Ударного дископа». В данный момент мы покажем вам настройку на образцы TS2, как, так как это его стандартный образец. Выбираем, так как наш преобразователи автоматически может делать удары, то мы выбираем вначале ударник, выбираем режим «Ручной» и выбираем режим «Автор». Выбираем необходимую нам частоту повторения ударов. Частота может быть до 5 Гц. В рамках демонстрации нам достаточно 1 Гц. В ударнике мы выбираем импульс 20 микросекунд, миллисекунд, И этот импульс выбирается отдельно для каждого материала. Для образца Тест 2 это порядка 20. Далее выбираем время удара, выставляем остальные настройки, выставляем порог Порог ASD мы выбираем автоматически. Усиление порядка 12-15 дБ. Переходим во вкладку дополнительном. Порог НС, порог начала срабатывания 60, порог PD 20, разверка 2 миллисекунды. Выбираем назад и ставим наш преобразователь на образец. Далее мы нажимаем на кнопку настроить. А прибор автоматически подберет оптимальное время в микросекундах для автоматической смены дефектов. И нажимаем кнопку загрузить. Далее, когда мы выходим на глубину 1 метр. Мм, у нас происходит автоматическое срабатывание поиска дефектов. Ударный преобразователь рассчитан на поиск дефектов на глубине от 1 до 2 мм.